Ну, вообще, обсудить нам надо, что мы будем сейчас делать, куда вообще, какой фокус, да, то есть, что самое важное помимо операционки, вот сейчас нужно сделать. Ну, то есть задачу скидать. Правильно? На месяце. Вот. Самый верх, потому что это, ну, вот мы с тобой сейчас. Ну, это вот напиши, Коля, например, там. Да, это просто, что все, Коля. Тут вот Оксана, только это. А, Что-то там Артур хотел связаться, я не хотел? По-первому, как по вот, да, вот по это ну, значит будет. Это планы построить ну, на месяц, да, там, это, ну, Коль, ну, это мы с тобой, Сергей, не Да, -да, -да план, Вот план работ, задачи, планы, задачи, строить план работ на месяц. То есть, чем мы вообще делаем, да, то есть, какой, какой фокус, исходя из этого на неделю, да, и на неделю. я думаю, что об этом сейчас самое важное поговорить, как вообще сейчас построим работу, посмотреть показатели и так далее. Ну, и понятно, что у посмотреть как он там вообще поживает на сегодняшний день какие еще есть задачи но ну, у меня в этом мы сейчас вот эту визуализацию делаем в чат и я бы с тобой еще вот по визуализации прям прошелся например ну типа данные что там допустим в отделе продаж все нормально там типа план ну идем например там по всем ну все планы выполняем либо отклонение какое-то там по затратам и чтобы был такой некий срез, ну, допустим, ну, какая концепция, что э, финансист заполняет данные, смотрит, что там все четко, смотрит, чтобы там склад сходился, все кошельки, вот, дальше он смотрит на э, план-фак, да, на наш. Угу, угу. Ну, вот, который ты пункты как раз расписывал, и это, и вот открой чат в Телеграм, э, где мы ведем у Лейлы Рос, да, вот, вот он. То есть это вот как бы первый у тебя, ну, как бы первый мы сводим, получается, отчетность, да, там, ну, как бы вот, чтобы у нас скрины прям с учета были. А потом... Понял, да, понял. А ну потом... что, мы добавляем, ребят, нет, сейчас, или... Давай вот по этому сейчас проговорим, вот что они тебе отправляют. Слушай, вот. это мы обсудим, когда будем разговаривать про показатели, просто тогда это как бы будет стройнее сразу. Сейчас там, ну, винегрет у меня. То есть что-то отправляется, но я это ну, не, не, не использую в данный момент времени. То есть давай поговорим по показатели и перейдем к визуализации, ко всем этим делам. То есть там это будет более вернее, проговорить. Угу, угу. но... а, самое важное – это ритм. Нам нужно обсудить. То есть в каком ритме мы встречаемся. Окей. Что? Зову. Давай Артур... Не, давай Артура сначала, поэтому я сейчас его подключу. Давай Артура добавляем. Да, добавил. По Артуру получается, ну, отдел продаж. Там, в принципе, по управительскому учету понятно, что отправлять. Нам только отделом продаж разобраться, там, правильно? Так, что говоришь? По Артуру говорю, с отделом продаж надо разобраться только. Ну вот э, какую статистику вести по отделу продаж. Короче, Коля, надоело мне машиной возню заниматься. Хочу бы результат сделать. Как я тебя понимаю? Чуть-чуть возишься, возишься, возишься, возишься. Планирование, короче, начал осваивать. Прямо вот чтобы по часам все, знаешь такое. Ну, обыдь, Но так вот конкретика чтобы было ну да я вообще учился планировать только причем планирование не только бизнесовых задач а также еще и остальных из по семи сферам жизни ну, семейное да. здоровье и все и короче все это вот чтобы пум, пум, пум, пум. Вот так. Ты um, видишь все белый экран видишь ну белый вижу где-то вот все, концепция такая. Начинаем с чистого Я его не вижу. Вижу маленьким квадратиком сбоку здесь. Белый экран. Белый экран маленьким квадратиком сбоку. Как мне его сделать побольше? Два раза на него нажми. Все, поехали, давай. Готов работать. Вообще, концепция вот этих всяких конверсий. Вот. ему обратную связь, давай. Вот я сейчас... Вот. Может быть, мы сначала обсудим показатели, какие мы действительно будем наблюдать, а потом уже под это дело визуализацию подтянем, а то получается как бы с конца как будто идем, нет? Давай, давай. Давай сначала прям показатели обсудим, да, то есть какие показатели нужны на самом деле. То есть, потому что то, что мы сейчас с Артуром накидали с учетом смены концепции работы, да, там я же отдел продаж там убрал, в том виде, в котором он у меня был, это сейчас не, ну, как бы не актуально. То есть Нам что нужно знать, по большому счету? Нам нужно знать, сколько лидов вообще заходит. Правильно? Mm -hmm. Ну вот, смотри, как выглядит. То есть дата, менеджер, сколько количество звонков, какой у него был суммарный трафик, количество mm -hmm. разговоров 50 секунд, э, созданных лидов, принято в работу. Квалифицировано, получено предоплату, успешно реализовано. Ну, твои, получено предоплачено, убирай. Хотя нет, подожди, хотя подожди. Не-не-не, да. можно, чтобы, это же с трафика приходит, люди тебе Ну, можно, оставляю. Словно, успешно реализовано, да, дальше. Потому что вы вместе делали. Что там дальше? А, дальше сумма, получается средний чек сколько было отказов, сколько записано на приеме мест сколько не пришло mm -hmm. что, все правильно что? мы с тобой в прошлый раз вместе это делали да да да в месяц. на да прием, факт... а да да да да да да да да да да да вот как делать? То есть это мы по новым клиентам, да, все ведем? Да, да, это пока только по новым. Хорошо, добавь сюда еще остальных менеджеров, Виту Акулову. Давай сюда. Ну, здесь все есть менеджер, то есть Вот отмышке есть. Э -э да. Стельмаха не надо, стельмаха убирай. Угу. Короче, здесь нужно оставить Акулову. Варь, в сразу зайдем. Давай. Угу. Так, Акулову оставляем, С удаляем, да? Yeah. Прохо удалю. <клышки> вот, пожалуйста. <право. клышки> да. Так, кого еще удаляем? Так, короче, из верхних двух, верхних двух удаляй, четвертый, пятый. Угу. Так, акулова остается, ратес остается, Чупринова точно остается. Микулич, Ольга, что. Так, а Микулич, удаляй. Угу. удаляй. Угу. Вместо них поставь Васильеву Оксану. Она будет редко очень звонить, но, тем не менее, возможно, что будет от Васильева Оксана. Ну, угу. она Оксана сейчас у меня здесь, она в этом. В АМСРМ отмечена как Оксана КК, контроль качества. Угу. Давай на таки. КК? да. Угу. Угу. Так. Ну здесь, в принципе, по таблице это и нету, да, вопросов. Все. То есть у нас по происходит... таблице вопросов. Ну, давай я сейчас пока так оставим. Давай. Единственное, что, смотри, знаешь, какая тут петрушка, у меня же Акулова работает по двум воронкам, новые и постоянные клиенты, uh -huh. соответственно, количество звонков здесь у нее будет по двум воронкам, они не делятся, по-моему, на новые и постоянные, дай-ка сейчас посмотрю, аналитика, по-моему, ты прошлый раз заиграл, сейчас, звонки… фильтр а -а, не делится Оно дает только по ну как суммарно поэтому как здесь будем делать как здесь будем делать а как нельзя настроить чтобы делилось ну нет нет ну фильтра нету такого в ванну ба А что, нам это много по новым клиентам звонит? Нет, немного. Ну, как, в процессе поступления. можете понадобить типа, тогда. Может, может быть, это объединить. Или может быть просто ну, вот количество звонков суммарный трафик просто оставить как отдельный отчет? Просто смотреть, что там по ним. Угу. А остальное это вот здесь. И тогда получается, что как быть с постоянными клиентами. Ну, вот я не знаю, у тебя по постоянным клиентам вообще какие критерии там будут. Типа, возможно, смотрю, это. Да, да. Смотри, да. Сейчас покажу. Сейчас покажу, какие тут критерии. Давай. Значит, тут постоянные клиенты. Это а -а -а Так, так, так, так, кстати, зашел сюда обнаружил. Сейчас я сразу же отпишу. Так, так, так, так, Тут у меня получается, как автосделка создана. Это что значит «автозелка»? Это значит, что ну, был визит клиента в клинику, и он создает новую сделку для менеджера постоянным клиентам. Ну, здесь, наверное, дальше находится в работе. То есть, сколько у него в работе находится? Угу. Это принято в работу, не отвечает, слабый интерес. Записать на прием, это, наверное, вот суммарно, сколько у нее в работе находится клиентов на сегодняшний день. Mm -hmm. Что у нее записано, то есть сколько она записей создала за день, Ну mm -hmm. и сколько успешных реализаций. Также сколько закрыто, не реализовано. То есть, если по аналогии вот здесь, по аналогии вот здесь, то это создано лидов. Получается. Угу. Только надо как выбрать воронку, наверное, постоянные клиенты или как вот. Ну да, скорее всего. Ну, может здесь, короче, добавить еще одну колонку, в которую будем выбирать постоянные, либо новые клиенты. То есть, по каким клиентам информация дальше будет идти? Можно, знаешь, как делать? Угу. Я думаю. Может быть просто базу смотреть, сколько постоянных клиентов есть сейчас и все. Ну, типа, по, в базе постоянных клиентов типа столько. Угу. Из них столько-то записано за сегодняшний день, столько-то закрыто и не реализовано, столько-то успешно реализовано. Может так, Коля, как думаешь? А принято в работу, что нам не, на, не нужно? А, ну, тут это, по новым клиентам сгоняют, там, понимаешь, вот так, они там по кругу. А, вот так и будешь. Они просто приходят же и все. Ну, ты, нет, просто явно Нам по большому счету-то интересует, сколько у менеджера находится в работе э, клиентов. Может ну, быть, ну, быть, ну, единственное, что может быть, я не знаю, надо это или нет, это делить, типа, две базы. Ну, типа, база, там, Теплых клиентов и холодных. Ну, к примеру, потому что же разные есть. Да угу. нет, у тебя есть в работе, Серега, и не в работе, все. Ну, в принципе, да. То, то есть в работе клиент типа, Ну, типа, с ним что-то И э, сколько из них записано на прием сегодня? Ну, это все равно в работе, да, у тебя, ну, типа... Нет, ну, нужно знать же, сколько записано. Сколько а она записана? Сколько записи делают. Ну да, в работе это типа оставил заявку, сколько ну, записался, там, предоплату, это все в работе. А если он выпадает из работы, это либо он пришел, ну, успешно, да, ну, как бы процедуру провел, либо отказался, сказал, Ну, нет, я бы вот в работе бы делил еще все-таки. То есть сколько она сделала записи за сегодняшний день, то есть, если да. мы на один посмотрим, сколько Дело. за сегодня было Нет, это мы же делаем, принято в работу, квалифицированную пучно. Предоплата же у нас вот как раз отрез всех клиентов, которые это ты по новым клиентам пишешь. А, по постоянным ты имеешь в виду. Ну, можно постоянно сюда тоже делать. Сколько записано постоянных клиентов? Ну, да, да. То есть, получается, по постоянным это сколько в работе находится сейчас следов в данный момент времени, сколько из них записано за день, сколько за день успешно реализовано и сколько за день закрыто и не реализовано. Вот, собственно, и все. И также, там у нас есть сделки без задач с просроченными задачами. Мотни вправо. Вправо мотни. Угу. задач нету, да, мы здесь не учитываем. А сейчас задачи. Давай сделаем еще. Сделки без задач, сделки с просроченными задачами. Прям количество, да, на это. Сделки без задач и сделки с просроченными задачами. И надо добавить еще одного менеджера, называется Лейла Рос, это администратор. То есть по ней тоже надо смотреть, что там и как, потому что там бывает, что пропадает. Это можно, вот это сделки без задач, сделки с просроченными задачами, это можно вынести вперед. Ну, там, где звонки, там, где результативность. Uh -huh. Там можно вынести это вот. Ну, вместе оба, оба столбца. И тут я два. М -м -м. Перед количеством получается, да? Что? Перед количеством. Э -э да. Звонкоп. Да. Да. да, вот так вот. Не тут. Так, сделки с просроченными задачами, сделки без задач. Где смотреть, знаешь? То есть вам CRM, там есть фильтр. А, где конкретно в аналитике или в сделках? В сделках. Угу. То есть там сделки, фильтр заходишь, и там есть задачи. Да, то есть, и там задачи просроченные или нет задач. Окей. Okay. Также выбирается менеджер и ставится количество. Надо показать или не надо? Думаю, тут это ничего сложного. Ну, зайди в АМА, если что, пока я покажу. Или давай этот. Давай демонстрацию, Давай я демонстрацию, да? Значит, смотри. Mm. Вот, АМА-CRM. Да, вот сюда заходим. В воронке, да, в нужной. И mm -hmm. здесь, зад... Вот, видишь, задачи. И вот задачи. Нет задачи или не просроченной. Вот ставлю просроченные задачи. Да, выбираю менеджера, допустим. Применяю. Вот вижу, сколько просроченных задач. 529 сделано Просрочено. Угу. Ну, понятно, что тут 424 – это слабый интерес так называемый. Но, тем не менее, да, то есть задачи mm -hmm. по ним просто... Тут как бы вопрос, что делать с этим слабым интересом. Я не знаю, там не ставить задачи, что ли, по ним вообще или как? Ну, нет, конечно же, ставить mm -hmm. надо. Но, тем не менее, у нее 100 сделок вот здесь, да, рабочих, они с просроком стоят. Окей, окей. Понял. Каким вот образом... Mm -hmm. Ну вот, да. И получается, что. А, нужно еще менеджера добавить, Лейла Рос. Да, сейчас добавлю эти столбцы, пока это в конец принесут, а то у нас это отчеты все слетают. Ну ладно, давай. Потом их это вперед придвинем. Хорошо. Там закрепление сделать в верхней строчке и, с... и слева, где менеджеры видно. Лейла рос да. Mm -hmm. Так, сверху сделано. Слева тебе что, дата нужна? Даты менеджер? Менеджер, да. Угу, закреплено. Оно а, ну, знаешь, как закрепляется быстрее, быстренько прям. Наводишь на, на вот эту границу, где идет обозначение столбцов или строк, прям захватываешь ее и тянешь туда, куда нужно. Ну, это так. Окей, надо знать. Так, ну вот, по отчетам. Давай. у нас получилось. А, так, ты видишь, да, демонстрацию? Я вижу, да. А можно отчет делать не гистограммой, а графиком? Mm, можно. можно. Просто много. сейчас будет пять показателей, получается, 5 графиков будет. Нормально? Ну да, просто их надо по цвету сделать, чтобы они контрастировали, и будет понятно, у нас идет э, прогресс, регресс, то есть где мы, какая тенденция. То есть по графику это лучше видно. Угу. Ну вот, типа, и, скорее всего, что мы запомнили, у нас получилась вот такая картина конверсии: то, что 7 сентября у нас 11, Да, или... смотри, успешно реализовано, лучше сделать зеленым. То есть, так как в статусе стоит. Ну, в статусе ама стоит, успешно реализовано. Закрыто, не реализовано, серым как в цвете статуса, записано на прием рыжим, а mm -hmm. все остальное не имеет значения, на любой, на любой вкус. Так, закрыто серым, И что еще говорил последний? последнее? Запи записано на прием рыжим. Окей. Okay. А, ну, у тебя, то есть менеджер на самом деле так работает, да? То есть, получается, 12 сентября, 12-13 было у них по одному лиду, а дальше пусто. Я им лидов не даю сейчас, да? Uh -huh. ну, то есть, все нормально, да, по информации, достоверно? Ну, наверное, да. Вот там, все, там вчера только зашли люди с вебинара. Так, а вот то, что у тебя получается за неделю всего одно успешно реализовано было менеджером. По, по, по новым клиентам вполне возможно. Ну, там же вчерашнего дня еще нету. Угу. Ну, все тогда. Просто думаю, мы что-то не то смотрим и видим только одну успешно реализованную. Так. Дальше у нас идет информация а, по выручке. То есть какой менеджер сколько выручки тебе принес? Так, как у нас только Райцес, right, да? принесла 9760 чеплинова, а там 7 сентября не приносила выручки, то, соответственно, у нас а, в процентах райцесс, то есть 100%, да, в а, денежном эквиваленте тоже полностью на круг заполняет, ну и по среднему чеку тоже, то есть она полностью все заполняет. Средний чек у нас здесь некорректно считается, кстати. Ну здесь опять же нужно добавить, да, то есть это новое и постоянные нужно добавить. Uh -huh. то есть, может быть ниже добавить, да, там такие же три три таких квадратика, да, то есть и поставить внизу это еще. Uh -huh. Ну вот, скорее тогда типа сделаем как это, как отдельную вообще вкладку, то есть одна вкладка по новым, вторая вкладка будет по постоянным клиентам. Как как сделаете, так бы удобнее было, конечно, на одной все смотреть. но это как сделать. Ну, на одной процессе, если сделаем, то информация то есть вся сожмется. И, во-первых, будет много графиков сразу на одной вкладке, и у тебя то есть, глаза будут ты не будешь понимать, куда конкретно смотреть. А во-вторых, то есть, э -э из-за того, что мелкие графики будут, там не вся информация будет отображаться. Хорошо. Поэтому целесообразно сделать на разных. А по показателям, тебе типа все устраивают. Типа какие показатели сейчас есть? То есть выручка, выручка в рублях средний чек и то есть сравнение в графике, какой менеджер как работает. Да. Uh -huh. yeah. uh -huh. Вот здесь тоже по датам все. Следующий у нас график получается, это столько сейчас в работе находится, тоже слетел график, потому что мы поменяли сейчас в работе. Сколько принято в работу, то есть сколько было принято 7 сентября, да, соответственно, сколько за это время каждый менеджер принял в работу. По right. а дате идет или это за какой-то общий период, если принято, то есть если сейчас в работе у них, то... Вот принято в работу, то есть это начиная с 7 сентября, как мы начали заполнять, 7 сентября, здесь конкретно, то есть дальше может будет понедельно то есть, смотреть то есть за конкретную неделю сколько было принято в работу у каждого менеджера хорошо либо в разрезе дня то есть ну как удобнее будет а внизу получается у нас было бы удобнее смотри на мне кажется по другому надо здесь сделать угу. это находится в работе да то есть сейчас сколько находится в работе лидов у, у менеджера сколько он успешно реализовал угу. И сколько закрыл? То есть вот это, наверное, интересует больше. Угу. Окей, записал. А, так, следующий график у нас тогда получается выглядит вот таким образом. Коля, а ты там Оксане скажи, чтобы она не уходила никуда, а то же она сидит ждет, а она нам нужна сейчас. Там у нее вопросы такие, которые надо обсудить точно. Так, хорошо. Да-да-да, да он хорошо сказал. Следующий график – это у нас количество звонков, то есть по каждому дню да, сколько звонков каждый менеджер совершил. Угу. А, то есть седьмое, восьмое, девятое, да, ну, то есть по каждому не видно, кто как работал. Здесь, наверное, я так понимаю, тоже в виде графика, да, лучше сделать? Не, вот так нормально. Угу. А, вот здесь из-за того, что мы там столбцы новые добавили, у нас э, немного график слетел, здесь, соответственно, суммарный трафик в минуту точно так же отображается. То, сколько минут за каждый день проговорил, какой менеджер сколько поговорил. Угу. И внизу это количество разговоров от 50 секунд. То есть точно так же в разрезе дня. Хорошо. Угу. Ну и последний показатель. Вот это у нас как раз типа сколько записано на прием, сколько не пришло и сколько успешно реализовано. Это и... Uh, это из iClients а данные или откуда? Да, да. Uh -huh. Хорошо, да, нормально. Из icline а, частично из амс То есть записано прием, не пришел от из icline а, да? А успешно реализован это из АМС. Ну все берите из icline а. все данные там есть. А успешно реализован тоже там есть, да? Ну да, да, то есть это рыжая карточка, ну, то есть там, где есть... Эм... Короче, вы когда смотрите, у вас там есть статусы какие, да, то есть клиент не пришел, клиент записан и успешно реализован, ну, то есть клиент, э, ну, визит клиента. Клиент mm -hmm. пришел именно, да, то есть он рыжим цветом отмечается. Поэтому mm -hmm. все лучше брать с самого места. Если вы берете отчет с iClines, то с iClines и стоит брать. И здесь, смотрите, да, то есть здесь... Так, так, так. Ну все, да. <свист> так, ну смотри, это получается, мы сейчас с тобой обсудили, как будут выглядеть отчеты по по новым клиентам. Давай еще обсудим, как они будут у тебя выглядеть э по проведенческому отчету, да? То есть э Uh, то есть, uh, если мы в таком же виде сделаем uh, отчеты по параллельническому учету, у тебя как? Нормально будет? То есть также в виде графика, в виде, вот, виде каких-то там фуглишей, либо в виде еще чего-то. Типа точно так же будет uh, по вкладкам, там, допустим, выручка, да? За какой-то день ты получил, за какую-то неделю столько-то выручки. Типа по постоянным расходам у тебя столько-то расходов было, по прямым, столько-то расходов. Сделай, за Сделай визуально, посмотрим, что получится. Мне вот этот последний отчет не очень нравится, он не информативный. Э, записано, не пришел. Может быть, его в виде гистограммы тоже сделать? Давай, давай. Сколько было записано, сколько успешно реализовано, сколько не пришло. Не информативно? По, по итогу. А... По итогу мне нужна информация какая, да, то есть мне нужна конверсия. Конверсия записан э, и пришел. Ну, то есть из записи в визит версия угу. записан пришел да угу. и был конечно их делить по новым постоянным как вам это сделать по новым постоянно Ну, то есть это новый клиент это тот который отмечен в ай-клайн иконкой new угу. А постоянный, у которого такой иконки нету. Соответственно, за конверсия между ними тоже интересно. Ну, то есть, сколько новых записывается приходит, сколько постоянных записывается приходит, да? то есть, какая конверсия там и там. У нас тогда будет 4 графика. Первый график будет в количественном выражении по новым клиентам. Второй график будет э, в процентном выражении, то есть конверсию показывать, э, сколько за, за прошедшую неделю, да, допустим, у нас и записано, пришло. И, соответственно, то же самое по постоянным Конверсию да как раз таки можно делать графиком. Показатель конверсии. То есть гистограмма идет по записан, пришел. Записан, пришел, не пришел. Да. Uh -huh. а, а график показывает конверсию. Давай сделаем так. Mm. Uh -huh. ну, у меня, в принципе, все. Как Я тебе проконтролирую, Оксаночку вот. Пасхабу там есть? Сейчас Оксанов подключите. Смотри, а знаешь, какой еще вопрос? Знаешь, какой еще вопрос? Там, где лиды поступают. Там, где лиды поступают. Это что ты имеешь в виду? А, где заш... ну, зашло? Зашло лидов. Где у нас там? Принято в работу. Ну, вот создано лидов, да? Да. На влидок принято в работу по источникам. Ну ладно, это я буду вам смотреть. Все, пока. Tenga. По источникам просто. Как это сделать? А, не давайте я пока вам буду смотреть. Все, по источник пришли Да. Пока вам буду смотреть. Все нормально. Ну, в принципе, это можно разделить точно так же. Так. Сделаем, сделаем еще один столбик и то есть э, э, вот здесь у нас будет вибрация, откуда пришел у нас клиник, настройку сейчас добавим Ну давай по тегу тогда, да? А как тогда, подожди, а как тогда делать? Вам тогда нужно дать какой тег что означает? Откуда и кто приходит? Да, да а там, так не, нет, там нет, так не отображается, да, откуда конкретно пришло? Ну, да, там куча всякого, там, тега. Надо прибираться. Ну тогда, да, будет дать какую информацию, чтобы мы разобрались, что куда относится. Ну давай. Да. такое можно реализовать, ну, что да, давай. чтобы все в одном месте видел сразу, чтобы там не переключался с Давай. давай. Да, тогда дашь разъяснение, да, получается, напиши какой-то текстов, что значит. Mm -hmm. uh -huh. Так, и Коля сказал то, что Оксану надо поспитить, да? Да. Yeah. Uh -huh. Звоним. Okay. Добрый день. Оксана, здравствуй. Uh, так, спасибо, что дождались. Uh, так, Коль, давай обсудим, смотри, у нас первый вопрос какой сейчас. Uh, как Первое, подождите, пока далеко не ушли, у меня свербит этот вопрос. Оксаныч, uh, как так, что администратор не в курсе, да, то есть, разбирается. Ну, то есть, у нее расхождение по кассе, неважно, в плюс или в минус, пускай разбирается. У нее вчера там с Венчатой пускай с ней связывается, я не знаю, там, или, или еще как-то там. О, я не знаю, Сергей, если честно, с Дианой очень сложно. В плане отчетов. Да. А что, она неправильно их пишет? Ну, а? да, и это постоянно вот такая ситуация, то есть, например, у нее остаток, у Виты, у Виолетты, вернее, был остаток, например, там, 9559 рублей. На следующий Дай. день диана пересчитывает может быть этот рубль сдачу кому-то не отдали она уже пишет э, там не 559 рублей а 560 и вот ну, потом не ну смотрите да то есть вы я ей задаю в... вопрос она говорит но ну, у меня же фактически в кассе столько Хорошо, следующая ситуация. Не, не, подождите, смотрите, вот из-за такого и начинается потом, да, то есть вот эта свистопляска. То есть тогда потом нужно понять, то есть откуда этот рубль появился. То есть кто его там? Его не учла Виолетта, когда сдавала кассу? Или его Диана там неправильно посчитала, потому что она там, ну, сказала, что там 60 рублей? Или она там вложила, откуда появился этот рубль? Пускай разбирается, То есть, ну, должно быть четко по кассе все. Вы же сами понимаете. Сегодня рубль, завтра 10, потом 100. От... Да. Вот сегодня вообще ситуация. Вчера Диана давала сдачу со своих денег, так как, я понимаю, не было размен в кассе. Она зачем-то эту сумму включает в отчет. Я говорю, зачем вы его включаете в отчет? Это же вы забрали то, что вы сами вложили. Я не вкладывала, она мне говорит. Она не понимает просто вот это вот. Поэтому как немножко с ней тяжеловато. Она надо Поэтому... просто объяснить тогда. Ну, да, пояснить тогда, и просто формат отчета, что писать, что не писать, и все там. Если она там что-то вложила, каких-то своих денег, ну, во-первых, это нельзя делать, да, то есть она должна держать размену всегда в кассе. Ну, вложила, ладно, своих денег. Ну, потом, значит, забери. Если не забрала по причине, что не хватает, да, то есть. Значит, тогда, ну, как бы пишет в отчете, что я вложила своих денег, не было, да, там, вот столько-то. И все. И вот остаток по факту у меня такой. То есть они должны писать прям по факту, что у них было. По факту пришло, вот сколько прям фактически пришло. Не, не домысливая ничего. Вот просто пришло столько, сколько фактически ушло. Вот ушло столько-то. Туда, туда, туда. И сколько по факту остаток. Все. Если она своих Остало. денег внесла, это значит ушло в кассу. Значит, пришло. Вот столько там, 173 рубля, допустим. Мой остаток вот такой. Это так должно быть только и никак иначе. Это понятно. Вот сидим сейчас с ней, делаем, переделываем отчет. Вот пускай разбирается, да. Так, ладно, хорошо. По поводу карты. Да, Коля. Просто по поводу карточки. Ты слышишь, да? Слышите? Да, да, да. По поводу карточки. То есть у нас заходят деньги наличными в кассу, у нас заходят деньги на а, пластиковую карту переводами. Эта пластиковая карта находится у меня в, в, в обороте. Ну, то есть я ей там, да, распоряжаюсь туда-сюда. Я могу с нее там кому-то что-то отправить, я могу с нее там, взять, там, отправить по, по личным нуждам, по бизнес-нуждам и так далее. И потом получается, что Окса, у Оксаны не идет остаток по этой карте. Ей администратор одно пишет, ну, допустим, там остаток 10 тысяч. Я вечером после того, когда отчет прошел, я там списал, ну, там, не знаю, там 200 рублей, там, или там, не знаю, 2000, да, то есть с утра у Оксана уже не идет остаток. Как ей дать доступ к выписке, я не понимаю, потому что это личная там все-таки история, там, да, там, там не только эта карта, но еще и остальные. Пошелся через... Пока они перекрестны у тебя с личными финансами, вот разница на дивиденды, списывают здесь. Тогда это будет неподконтрольно. Тогда это будет, знаешь, так, что где-то потеряли сумму, а списали на дивиденды. Ну да, да. Но это как бы карта же на тебе, то есть на тебе ответственность. Не, ну так может быть, допустим, что клиент денег не перевел. Администратор написал, что перевел, а клиент не перевел. Разница списали на дивиденды. Ну, как бы тоже неправильно. Да, вот а может быть, как вариант, просто остаток на утро будет сообщать, ну, администратор будет писать свой, да, как, типа, вот у нее, я так понимаю, у нее телефон есть, да, где есть остаток? Да. Мария, ну, знаешь, как эту штуку делаем? Ну, допустим, было там пять поступлений на карту у тебя по Айке, все, Оксана может писать, было 5 вот таких поступлений на 100 тысяч. Подтверждаешь, ты пишешь, подтверждаю. Слышишь? Я слышу, слышу. Вот, а расходы, которые ты несешь, ты можешь прямо в чат писать, там типа потратил там, десятку на аренду, там, пятерку на рекламу, там, ну, со своей карты. Все, потом... А, по-другому? Ну, по большому и, счету, да. сейчас так и происходит, просто у нас а, немножко с администратором не сходится. Вот именно вот эта ситуация, то, что, допустим, администратор закрывает смену, а Сергей что-то еще может в это время провести, какую-то оплату, кому-то перевести денег. Ну да, я спешу пишу об этом, и, по сути, остаток, минус то, что я написал. По идее, я вижу решение такое, да, то, что все личные расходы, которые я делаю с этой картой, они должны быть выполнены примерно в таком формате. Я беру денег с карты, да, там с вот этой с бизнесовой, перевожу uh -huh. их на карту, пишу вам дивиденды и потом с личной карты уже трачу. Наверное, да, да. это было бы самое оптимальное. Я... Вот. И, соответственно, я с бизнесовой карты трачу на бизнес нужды, вам сразу же напишу, что я потратил туда, туда, туда, туда, на то-то, на то-то, на то-то. И у вас, по идее, должен остаток идти тогда. Да. Всегда. Ну все, тогда таким образом действовать. Я с сегодняшнего дня буду писать, сколько денег с карты я забираю. Сейчас сразу же это дело впишу. Лейли, чтобы она тоже. Так, и с этим решили. Потом получается второй вопрос, да, какой. Это по остаткам. еду, идут, да, до сих пор. То есть некорректные остатки в, в программе по отношению к факту. Я за сегодня Виолетте поставил задачу разобраться с этим. Ну, то есть чтобы у нее остатки, которые выходят, остатки, да, то есть чтобы они были корректны. Но ну, ваша задача тоже это проконтролировать, да, то есть ну, как сделать так, чтобы она это сделала. Потому что у них сейчас либо некорректно заведен остаток начальный по инвентаризации, либо они некорректно значит, не работают технологические карты, или они что-то не так делают. Либо они не заводят приход. Вот у меня есть подозрение, что приход не весь заведен. Ну вот. То есть у меня это как сейчас будет? да, Я с 1 октября любое расхождение буду с них брать. То есть, поэтому они должны корректно все это дело вести. То есть, э, сколько по факту есть, сколько должно быть и, и в программе. И поэтому вот там сегодня-завтра она это будет делать, то есть, она сегодня это сделает, Виолетта, да, там, и все, uh -huh. все. А на завтрашний день надо попросить у нее, чтобы она распечатала остатки и сверила их с фактом. Прямо и принесли, и прислала их. И чтобы там были везде, ну, равно-равно-равно. Чтобы все было... Uh -huh. можно он где-то не, не сходится, то, соответственно, пояснение. Почему не сходится? Да, то есть я ответ не знаю, не принимается. Да, то есть пускай разбирается. Да, понятно. А что у вас? Большие расцветления? Ну, ну, как бы... Есть. Ну, насколько они там большие-небольшие, не знаю. Это же у нас Оксана с этим смотрела. Не, они по фактам... Ну, не сказать, что прям гигантский, но расхождение, конечно, есть. Ну, их не должно быть. По обоим складам, да? Да. И по основному, и по рознице. Угу. Так, ну что, с этим тогда вопросом мы решили. Остатки по складам обсудили. Вам а, вот вспомнил, о чем мы сейчас не обсуждали. Помните, я присылал табличку по абонементам, что я скорректировала в управленческом учете. И так. мы разговаривали, что эти же корректировки необходимо будет провести и в программе. А зачем как их проводить? Потому что некорректная сумма указана. Например, вместо какие-то скидки не указывались, которые должны были быть проведены по абонементам. Из-за этого расхождение идет. Мы с Витой тогда разобрались. Я в управленческом учете все поправила, расписала, по каким клиентам были конкретно эти расхождения. И прям составила таблицу, как сейчас в учете и как в программе. То, что по учету вот это вот правильная сумма. Просто у нас сейчас до сих пор получается не, бол... ну, не такие огромные, конечно, расхождения, как были, но все равно они есть по абонементам. Вот именно из-за того, из того, что в программе не учтены скидки. Из-за того, что в программе не учтены скидки. А сколько там таких клиентов? А, сейчас открою, скажу. Ну смотрите, там это как надо делать. Она почему это не делает? У нее нет прав доступа к э, отмене операции, да? то есть, для того, чтобы все поправить, да. нужно э, отменить операцию, провести ее корректно, да, то есть и потом все сделать назад. А, там много таких операций или нет? Mm -hmm. ну, то есть, у то есть э, я просто почему спрашиваю, да, то есть Вита там занимается у меня сейчас этими ну, в основном записями клиентов. И там, насколько ее нужно будет отвлечь от основной, де... основной работы, чтобы этим заняться? всего таких 23 операции. 23 операции. Да, то есть получается, если ей надо будет изначально сделать возврат, а потом приход, то получается 46. Ну, потому что Понятно. двойная же будет в начале отмену потом проведение понятно да ну хорошо значит пусть будет разбираться сейчас я в понедельник эту задачу поставлю на следующую неделю угу. и тогда у нас в принципе должны будут идти остатки я Сегодня допроведу Катюшков с Кузнецов, все скорректирую в управленческом учете. Uh -huh. И у нас вообще сумма станет красивая uh -huh. по абонементам. Так, значит, провести абонементы по рекламе, по таблице Аксаны, правильно? хорошо, все с этим разобрались. И получается, а у вас тогда, да, будет? Это... Так, у вас тогда будет проверить... Остатки. Абонементов. А вы как видите корректность абонементов? Внесла на это или нет? Вы это каким образом потом видите? Еще раз, каким образом я вижу, внесла она или нет. Да, да, да. То есть, это на что потом отражается? На какие цифры? При сверке это выяснится, когда я отправлю отчет, там, например, в понедельник по абонементам, когда они мне пришлют, ответ. Mm -hmm. Сколько... Все. Получается, абонемент остатки, когда у вас все. Супер, хорошо. Mm -hmm. Так, все, да, тогда. Да. Mm -hmm. Все, спасибо тогда. Вопросов нету. Да, отчет чуть попозже. Монитор пришлю, когда разберемся уже с остатком по кассе. А, да. mm -hmm. Так, хорошо. Артур, а таблица учета показателей, когда ее можно будет уже начать смотреть? Mm -hmm. Еще раз, ну... Ты можешь, в принципе, уже сегодня начинать смотреть. То есть сейчас ну, типа ну типа в понедельник в 3 часа, вот то, что созвонимся, да, то есть по плану, а, то есть там будут можно будет смотреть, как это все реализовано относительно того, что мы сегодня обсудили, да? Да, да. Ну получается по новым клиентам то, что ты сейчас э, сказал, я все это добью. Угу. Все, все эти штуки доделаем и получается по новым клиентам понедельник уже точно будет готовы по постоянным, скорее всего, тоже будет уже готово. Все, супер. Тогда там, если есть что-то показать и по новым и постоянным клиентам. Да, да. А по, по правильническому что-то получается, ну, чуть попозже, там побольше. Ну, да, да. Да, визуализация правильнического. Хорошо. Все, спасибо. Да. Давай. Давай. А Коля нужен что-то Коля, конечно, нужен. основная задача... <свистит> так, что, всем покинули? всем покинули? Так, ну что, это... Актуализация складов, депозитов, да, там Оксана под контролем поставила. Да, а кто, получается, отчетность подготовить еще дополнительно? Да. По отделу, отделу продаж получается и вот по нашей управленке с тобой. Ну, красивые сделать вязалки. Тебе вязалки как? Впекаются там, ну, в таком виде? Ну, посмотрим сейчас. Главное, чтобы это информативно было. Сейчас посмотрим, как в деле это будет. Ну да, главное, чтобы с этим что-то можно было делать. Mm -hmm. Вот. Ну что, грубая франция у нас там по... Осталось. ритму и задачи, по-моему. Ну, смотри, давай смотреть управленку тогда, да? Идем не лучшим образом. На те же самые 2.5. Пока что. Те же самые 2.5. Заваливаемся где? Статисты. Статистых заваливаемся во врачах. Ну, главные врачи получается. Основная капуста, которую мы организируем. Это. Ну слушай. Хуже, Я так, смотри сюда, на 80% идем, в принципе, в принципе. Банк идей. Че? Банк идей. Банк идей, да. Я начинаю. По... А ты пишешь это все, не Да, ты записываешь. Ах ты. Тай -тай -тай. Ладно. Ладно. Ладно Не, я с ребятами заниматься еще тут с одними. Короче, парень один, который построил сеть ногтевых студий. Сейчас типа, ну, идет в онлайн проект. У ногтевые студии закрылись в результате пандемии. Идет в онлайн образование. И вот сейчас создал курс по обучению предприниматель своим скиллам, которые у нее есть. И интересная такая штука. И вот мы вчера разбирали планирование, мне прямо оно зашло. Но я до этого уже заходил. Да, то есть планирование именно ежедневное, еженедельное, да, там по часам, все дела. Вот, собственно говоря, я начал в эту же сторону погружаться. То есть вот у меня такой ежедневник сейчас. Да, у -у -у. То есть вот у меня на день задачи, по часам. Отмечено, что меня ведет к цели к моей. Uh -huh. да, то есть, ну вот примерно так, чтобы что, точно это делать, и потом какие-то комментарии здесь как-то получилось, не получилось ну и так далее ну ладно, это так в а сторону Серега, чуть -чуть. Серега, зайди в банк энергии, пожалуйста банк энергии это, он еще не заполнен это цель, ну как бы у него гипотеза такая, я ее в принципе поддерживаю ну, как бы, она мне так отозвалась это когда ты двигаешь задачи не только по одной сфере, а как бы, по всем семей ну, uh -huh. то есть ставишь задачи какие-то, да, и двигаешь их. И там финалишь, и получаешь от этого энергию. Того, что все двигается. Не только там в бизнес упираешься. также там, в тело, в личное, в отношения, в, в хобби, в саморазвитие, там, ну и так далее. Ну вот. Я пока это еще не заполнил. Еще прохожу обучение, еще смотрю. Uh -huh. Так, ладно. Давай к нашим тогда баранам. А, собственно, смотри. То, что вот я здесь вижу, то есть, так, где я буду рисовать? Это дело продаж сейчас не распустил, да? Ну, не до конца. Сейчас я тебе пока расскажу, что я там сделал. Я сделал там ход конем. Или, Или еще как-то это можно назвать. Короче, я убрал ропа и убрал одного менеджера. Оставил одного менеджера на прозвоны, ну, на такие, которые там мало ли что надо где-то сделать, да? И контроль качества у меня, ну, девчонка, она не то, что контроль качества, она как ассистент, то есть она, ну, всякую может выполнять работу, вот, тоже будет, если что, там где-то прозванивать, можешь писать и так далее. У меня сейчас есть какая гипотеза в эту сторону, я сейчас ее буду тебе озвучивать, да. скажешь мне, где я, по твоему мнению, не учел какие-то нюансы, сейчас это здесь появится, мы поедем. Вот, смотри, значит, что а, планируется сейчас сделать со мной? А, я подумал, что вот эта вот история по сбору такого трафика, как а, квизы, ну, я рассказывал тоже, да, то есть квизы, которые обрабатываются отделом продаж по определенному скрипту, да, то есть и потом дальше на предоплату и человека в клинику. Оно, ну, как бы со скрипом идет, и скорее всего потому, что мы не попадаем в целевую аудиторию. Вот. Люди, которые приходят, они не, не столько денег тратят, сколько нам нужно. да, То есть они ну, как бы немножко из другого, из другого озера. Uh -huh. а, соответственно, как я думаю, что я буду ловить свою рыбку? Тем же самым способом, как это и раньше делал. Да? То есть первое, это мне нужно продавать. То есть как вообще врача выбирать, да, по в принципе? По, тогда, когда ему доверяют. Да? Доверяют. Вот первый, да? Доверие. Каким образом можно вызывать доверие? Да, то есть есть какие варианты? То есть есть вариант рекомендации, да? Есть вариант, э... ну как там называется? Ну, Инстаграм, ну не Инстаграм, как это называется? Как бы это называлось? Соцсети, да? Или не соцсети, а ну, соцсети, понятно, да? Вот, или да. как-то по-другому? Да, да, и вебинар. Ну, то есть, как м -м, посещение каких-то вещей. То есть рекомендация это будет э, какая-то, не знаю, мы раньше выдавали карточки, да, там сертификат на 5000 рублей э, вашему другу. Да, то есть, но ну, не более 20% от стоимости процедуры. И таким образом, да, то есть, они дарили это кому-то, и у нас приходили люди, по идее. Не, не сказать, что прям поток, да, то есть, но приходили. А, еще. Google вот, такой вот. вот такие у меня сейчас гипотезы да то есть цель моя это привлечь женщину обеспеченную смаживать да, которая готова на себя выделять там 300 400 500 тысяч рублей в год вот. по рекомендациям тут это будет работа с администраторами то есть они при расчете будут что-то выдавать но ну, в принципе то что мы и раньше делали, оно работало, пускай это также и заходит, да, то есть сертификат друга. Подари подарок другу. Да? вот таким вот образом. Соцсети. Ну, здесь все более-менее понятно. Вырежь. Вот. А что ты ниже? ниже бы делал просто. Ну. и я а это. Видишь, смотри, как я делал. Вот. Соцсети, да, то есть здесь, здесь у меня Instagram, здесь у меня Facebook, здесь у меня YouTube. Да, то есть, если вот таким вот образом. А вебинары, соответственно, это вебинары. И Google карта, это Google карты. Ну, по идее. Вот вчера мы провели автовебинар, да, вот смотри, у меня там на него зашло 67 человек, единовременный максимум был 31, а, причем регистрации на него у меня было, было 59 регистраций по 128 рублей, да, а зашло 67, ну, мы там еще рассылку сделали по тем, кто ранее регистрировался, поэтому, ну, понятно, да, те, кто ранее регистрировался, они, они и вышли потом, да, то есть вот у меня, собственно, 31 человек досмотрел его до конца, этот вебинар. Из них по баннеру кликнули 6 человек, это и двое из них оставили заявку. А, 6 процентов, точнее, четверо, четверо кликнули, двое оставили заявку. В WhatsApp, то есть это те люди, которые прямо уже, то есть там можно записаться. Хочу записаться на прием в клинику, да, то есть он так идет. И ä, порядка где-то... 10 заявок пришло с квиза, то есть это уже после вебинара, когда им идет квиз, типа заполни тест, получи индивидуальную программу омоложения. То есть они такие как бы не совсем горячие, но тоже интересующиеся, но в принципе даже вот этих всех 67 человек можно прозванивать и сегодня это будет делать один менеджер, да, то есть, который вот этих вот все будет прозванивать. Угу. То есть тут вот видно, видно прям сообщение, да, то есть который человек писал, да, то есть, там, -то. ну и так далее. То есть вот тестирую вебинар. У меня еще в планах провести вебинар не, не такой, ну как бы чуть другого формата, потом еще чуть другого формата, и туда как бы это заводить. Вот. Ну и Google Яндекс.Карты вчера начал подписал договор там, с человеком о передоплату. А начал, ну, то есть у него обещание какое? Я тебе за 50 тысяч рублей на, фор на формате теста за два месяца приведу э, 100 клиентов. Вот И договоренность такая, что если будет, ну не 100 клиентов, 100, 100 лидов целевых. Mm -hmm. а И договоренность такая, что если за два месяца будет э, 2 лидов, то полностью money back. Mm -hmm. да. Ну вот такая вот история. Посмотрим, как она получится. По идее все разумно должно быть. Если косметолога ищут, да, то есть если вбивают человек в, в картах, ну то есть это же еще и посевы выпадает, когда человек пишет в Яндексе «косметолог», то ссылка на карты, она выходит третьей, uh, да, в списке. И если в картах продвигаться, то можно там попадать нормально. Ну, короче, ладно, посмотрим, как это будет выглядеть. Да, то есть пока вот так. Uh, не знаю, пояснила я тебе или нет. То есть моя задача вообще сделать как? То есть сделать так, чтобы у меня моя целевая аудитория прям, ну, как бы проникалась и uh, приходила. Для этого, конечно же, основа это вот сюда ну прям основной объем работы это вот сюда вот сюда и вот сюда а покажи youtube свой хотя вот это тоже основной объем работы а да. это как бы в формате теста ну то есть оно по стоку по стоку ну то есть сейчас в данный момент времени а покажи вам... у тебя же есть youtube покажи его да там 30 подписчиков ну, покажи все равно что у тебя там вообще есть да я, я понял, что ты прям по ютубу сейчас собираешь. Я это, буду его двигать параллельно всем, всему остальному. Ну как это сказать, не основной фокус внимания на него. А что там два раза одно и то же? Вот это? Да. Ну да. Ну да. Надо прибрать. Вот, да. Как его удалить? -то? изменить видео или творческая студия там надо было нажать ну ладно это закрыт ну сделай назад а у тебя Сейчас. вебинар у тебя автовебинар Авто -вебинар Лейла проводила короче да. у тебя вебинар лела проводила получается да да да да, да. А, тебе короче ну вот это так, последние 11 а сколько у тебя последнее видео назад чего а ну ты все типа плюс минус 11 месяцев назад залил и все вот месяц назад вот пять месяцев назад ну, ну да да вот смотри у тебя в принципе тут ну такие как бы все короткие видео кроме там одно по моему на 50 минут да а где первый канал где это видео вот. Mm -hmm. все много, все много чего удалялось. У меня основные видео были на основном канале, его заблочили. Я не знаю, сейчас херали. Просто пришло уведомление, типа, все, ханатному каналу. Там столько всего было, конечно, видео. Там у подписчиков поболее было, он и оформлен был. Короче, вот это то, что у меня на диске где-то сохранилось, я сюда залил. Вот. А так это, конечно... Ну смотри, тебе, вот это у тебя же нет HDTV, ничего не загружено видео туда, на HDTV, вот это вот. Что такое HDTV? Это типа видео в Инстаграме? Не, не знаю, так что такое. Вот это iPad а оно ну, длинное, оно, там, может быть на час, вот такая штука, то есть ну, туда бы тебе не помешало ну, короче, вот эту штуку надо оформить, сделать по-любому ссылку с Инстаграма сюда на YouTube канал. Вот. И в каждый, в каждый mm -hmm. видос, да, там, как бы, типа, что у тебя там есть? Пройди вебинар, пройди, ну, как бы ссылку на, ну, на консультацию. И какие-то пакеты, они же у тебя могут розницу удаленно покупать. Это да. Это хорошо, просто смотри. Вот сейчас то, что ты мне говоришь, у меня стоит э, э, фильтр на эту историю, э, отбрасывающий все то, что ты мне сейчас рассказываешь. Это все фокус внимания. Сейчас основной фокус внимания у меня вот сюда. Ну, вот, прямо, вот, а -а -а. вот сюда. Вот основной фокус внимания. Это параллельно. Просто я сейчас планирую как делать. Я планирую снимать контент вот сюда, для Инстаграма, и сюда его просто грузить пока что. Задача выйти на, ну, на, э, на рентабельность, да. То есть, чтобы были деньги для того, чтобы можно было взять исполнитель на YouTube. Я вот то, что ты мне все говоришь, я это не буду делать своими руками. Ну, у тебя же есть ассистент, вот это ты говорил, который звонки там прослушивает? Да. Я ее сюда на Instagram сейчас тоже заведу. Она будет блогеров искать, скорее всего, или еще там что-то. Ну, то есть. Ну, то есть это попозже, попозже чуть-чуть. По позже, попозже, там у тебя дело то на самом деле, ну, немного, ты можешь задачи поставить, да и все. Просто я, знаешь, как вижу эту структуру, она там, типа кто-то заходит на Инстаграм, подписывается на Ютуб, кто-то просто заходит на Ютуб, подписывается там на Инстаграм. Со всех каналов у тебя просто, ну, могут записаться там на вебинар, например, с, ну, с любого, ну, соцсети заходят и записываются в клинику кто-то может зайти и купить у тебя розницу удаленную, ну то есть это просто структура, как бы ее ну, особо там, ну как бы ее надо сделать, потому что он заходит на YouTube и куда он уходит у тебя там, а кто-то в инстаграм заходит, он хочет, допустим, ну ему ближе на YouTube, допустим, свалить, вот, инстаграм это получается, ты пост выложил, как бы набрал заявок, а YouTube ты выложил условно видео, а он тебе там через полгода как бы начинает постоянно заявки ну, как бы, присваивать. И плюс YouTube может сам по себе копиться, ну, как, э, ну, такая копилка. И оттуда могут уже на Instagram тоже подписчики приходить. Хорошо. Ну, смотри, получается, у меня как одна из задач, да, то есть это то, что нужно будет сделать на эту неделю, это создать э, видение. видение структуры по соцсетям. Да, то есть у тебя появляется контент какой-то контент, он у тебя везде, и в Фейсбуке, и в Ютубе, и, и, и, и, и там, и, где еще и в Плюсом еще вот у тебя квизы, которые, да, там, или рассылки, или вот эти вот все штуки, а, что вот, например, у тебя вебинар начинается, да, например, ты можешь, э, ну, как бы, ну, Лейла ведет, ты говоришь, ну, как бы, ну типа эксперт такой-то, который там, ну, ну как бы Лейла Рос, да, будет. его допустим, раз видос с Ютуба туда закинуть им, раз они на Ютубе как бы, посмотрели видос, да, там, тут же подписывайся на канал, да, то есть вот у тебя зарегистрировалось там 130 человек, ну как бы, какая-то часть может подписаться на Ютуб. Хорошо, это я понял. А, получается, что сейчас основная задача, да, то есть как я ее вижу в данный момент времени, а, но, да, да. Да, по инстаграму да то есть я это взял подрядчиков себе но он его знает не буду я наверное, не знаю буду я с ним работать нет может быть буду короче у меня задача какая а, э, есть понимание что никто из подрядчиков будь он там трижды 75 э, во лбу э, он не не сможет мне сделать то что нужно потому что он не шарит э, в теме ну не понимает и поэтому э, первое, что я думаю, это контентный план на посты и stories делать самому. Это первое. Да? Далее, есть там посты, они как бы, ну, про... есть посты конкурсной механики, какие-то конкурсы, там еще что-то, ну, какие-то до там понятные, да, там, или продающие там, э, посты, да, то есть это то, что пишет э, подрядчик. А основную суть, да, то есть, это пишу либо я, либо Лейла. Да, то есть суть э, писать самому, вот так вот можно будет сделать, да, потом пока что видео э, снимать э, самому, да, пока что, посмотреть, как оно зайдет, не зайдет, если будет заходить, там, да, поставить туда исполнителя, ну, вот эта вот история вся вот здесь, да? обрабатывать директ э, пока самому, ну, то есть прям вот посмотреть, да, то есть что там, как откуда там заходят люди, то есть, ну, для меня это не, не суперсложно. супер сложно, я прям вижу, да, то есть откуда они идут. Вот это то, что нужно, да, там сделать. Что касательно Инстаграма, ну там, соответственно, про проводить фотосессии и много снимать сторис. Ну вот такие вот вещи, да, то есть это то, что касательно Инстаграма. Дальше потом здесь нужно реализовать таргет на подписку. И здесь я тестирую, у меня есть Антон, который давал уже результат. У него, в принципе да, там, С него приходили люди, мы там работали нормально. Ну, то есть мы заряжаем денег, он там настраивает рекламу, следит за показателями количества кликов. Люди все равно подписываются. Да, то есть, а, кстати, смотри, знаешь, зачем еще нужно следить? Какие еще нужны показатели у Артура? Я тебе сейчас расскажу. Нужно еще подписчики. Это я тебе сейчас позже поясню. На год. Вот, таргет на подписку Антон, да, и Семен есть так называемый, да, то есть с ним еще у меня тест идет. Он как бы, ну, пока э, нулевой. Смотрим, да, вот сейчас эта неделя идет, смотрим. Таргет на подписку. Потом дальше это таргет на вебинар. Сюда заводить людей, я оттуда буду получать заявки. Да? Потом, соответственно, снимать вебинары сами, да? то есть проводить фотосессии, проводить вебинары. Вот здесь, да. Проводить вебинары нам да, конкретные процедуры или проблемы. Ну вот. А, кстати, Одна из задач, я знаю, сейчас по параллельно у меня как-то 4 да? То есть это, да, сделать рассылку по своей базе. Да, части. Вот, таким вот образом, да, и получается, что таргет на вебинаре, таргет на подписку, потом здесь блогеры которые ходят в клинику, да, потом дальше блогеры, а, которые рекламируют подписаться, ну, разные да блоги и такой такой. Так, что еще? Таргет на подписку, таргет на вебинары, блогеры, блогеры. А, ну и все. Там марафоны, коллаборации. Это уже такая штука. Да? То есть в основном вот сюда заливаем трафик, готовим, короче, к площадку, заливаем трафик, получаем заявки, обрабатываем их, получаем э, нормальных клиентов. Такая вот гипотеза здесь есть. Потом ну, по Фейсбуку просто дублить. Да, дублинсты плюс оформить страницу, актуализировать. Ну, вот, YouTube, ну, пока, как будто бы ты не рассказал, да, то есть здесь все понятно. Это надо просто внедрить, как было. И все, пускай ходят. Да, вебинары просто писать и, и ставить в автор. Google карты, ну, соответственно, подрядчику оплатился. Ну, вот, что скажешь. Uh, смотри, еще выпишу, вот куда-нибудь проверить там продукты. Вот, у тебя продукт, получается, там, типа, сам себе мастер, да, потом мастера учатся у тебя. Ну, два uh, основных, да, инфупродукта. Свои Плюс... uh, услуги, услуги клиники сейчас, да? Нет, это, uh, uh, нет. нет а, uh, услуги клиники, yeah. там, uh, да, сам себе косметолог, и пока все. То есть все остальное оно, ну, оно как бы вот то, что было записано э, бумеранг по, для обучения косметологов, оно не очень хорошего качества получилось. Окей, Просто... все. вот эти три э, продукта, получается, твоих, и их нужно вшить, получается, в сквизы в рассылку, в обзор, в институ, Фейсбук и в YouTube. А как все в квизы, онлайн курс а, Ну, он квиз заполняет, например, там, если там, ну, как бы ты выявляешь, что он типа сам, ну, если он не из Москвы, и, и, как бы, или он сам там типа сам себе там, визажист, ой, не визажист, а косметолог, то ты ему говоришь, вот, чувак, вот есть такой-то курс. Вот первое занятие пройди бесплатно. Если ты понимаешь, ну, что... По ну, будет... по курсу Еще... смотри, там какая штука по курсу. Мы сейчас по, по курсу мы пока что находимся в статусе записи вебинара. Да, то есть сейчас удачно, сейчас э, вот готовим второй запуск, переводим чуть-чуть. И поэтому все, что касается с продажи этого курса, ну, я все я бы сейчас это вот не занимался. Я бы сейчас занимался вот этими двумя вот этими. Вещами. а это да, то есть оно есть, я его там пошью куда-то. То есть как там это будет выглядеть? Ну да, ну как бы тебе, ну пойми, что вот как бы ну если квест, то, например, пройди чувак вебинар, да, на вебинаре ты уже продаешь, например, либо запись на прием, либо ну, розничный, да, там, какие-то... А, единственное, что, вот это вот сейчас а, в, а, в Топлин поставить Топлин, ссылка на а -а -а, курс а плюс в сторис упоминания. В сторис упоминания? За то, что я да. Ну you, либо в сторис. Ты в YouTube можешь вот каждому видео делать вот услуги клиника, ну, запись на прием здесь, продаж косметики онлайн, да, здесь, там, о, курс сам себе визажист, о, yeah. сам себе yeah. То есть ты в каждое видео можешь ставить плюс описание канала ты можешь поставить, что ты не просто там типа клиника в Москве, а ты еще как бы учишь на дело делать, потому что, ты, потому что ты на первом канале, да, там у тебя экспертного даже признания, там такую штуку, вот, и в топ-линк, ссылку на YouTube и на Facebook, ссылку на, ну, на вебинара, да, вот в основном, который закрывает на продажу косметики, либо на услуги клиники, вот, попробовать несколько ссылок, например, на этот курс, да, например, что, вот, у нас есть такой-то курс еще, ребята, и вот это надо просто наложить на график, допустим, сегодня там у нас автовебинар. вебинар когда автовебинар, например, идет, там, ты же отправляешь что-то там за 10, за 5 минут, за сутки, там, я не знаю, что-то отправляешь же этому ученику. Было бы прикольно, если бы ты там какой-нибудь, ну, там, со второго, с первого канала там отправлял видос. Какие-то ну, полезные статьи, да, там, например. По этой всей штуки. Ну, Какую-то инфу по клинике, по твоей, да, что мы, ну, там, ну, как бы вот это вот рассылочную штуку. Ну, чтобы видео туда, с YouTube, например, вставлял. Дополнительно. Mm -hmm. Или, например. Ну, у ну... меня есть bootх help еще. У меня есть ботхелп, куда мы копим базу, по а, идее, да, база, да, регистрируем, и так далее. И сюда, да, может. Ну, тоже, тоже покрывающие вот эти видео, они же, ну, как бы, прикольная тема. Mm -hmm. Что он регистрируется, ты ему говоришь, вот мы на ютубе чувак, вот наш Инстаграм, там, вот наш Фейсбук, вот наш сайт, где ты можешь записаться к нам на прием. Вот наши, как бы, ну, контакт, да, там, условно. Mm -hmm. Ну, вот, пройди вебинар, да, там, сам себе косметолог, там, условно. Mm -hmm. Вот, если ты далеко, ну, то есть, где ты находишься, там, я не в Москве, а ты ему говоришь, ну, все, ты ему либо... Курс можешь продать либо розницу. Ну да. Слово, я, смотри, сейчас на чем фокусируем, вот на чем фокус сейчас. Что? Ну, смотри, туда, да, пункт... начинает, идет месяц, да, то есть я планы настроил, планы настроил сейчас, да, то есть мне нужны новые клиенты, откуда я их буду брать, да, то есть вот, брать вот, я буду. Вот выделил Вот клиент. написал, да, вот типа отсюда. Вот да? смотри. Услуги клиники, вот, вот, ну, где вот у тебя продукт, услуги клиники. Это как бы, ну, основная наша штука P7. Вот нажми на нее, выдели зеленым, прям цветом. А, то есть к тебе приходит человек, да, он уже тебя знает, например, и вот, ну, платит тебе деньги. Вот. А если ты ему как бы, ну, до того, как он пришел в клинику, он же, ну, то есть его как-то надо взрастить, условно. То есть он у тебя купил косметику, он был у тебя на вебинаре, он там курс, например, у какой-нибудь купил. Он посмотрел, что у него там на Первом канале там было какие-то полезные там статьи, да, там, по уходу за кожей он у тебя получил. Предварительно записался, да, там, ну, или его по сертификату, друг, то есть как бы наложение вот этих вот всех микроштук. Сторис ты увидел, друг ему там сертификат подарил, на Ютубе залип, например, там, 5-6 видео по тебе посмотрел, вебинар прошел, да, например, звонок ему раздался, там, какой-то. То есть везде он подписан. То есть, как только у тебя контент какой-то уходит, то он как бы автоматом получается, потому что ты везде его ну, закидываешь. Вот. И он Возможно. такой: ну да, как бы, блин, Семер. есть платить что как платить бы, услугу клиники. То есть это как бы штука может у тебя, ну, полгода он может там зреть, там еще что-то. Главное, чтобы они. Вот ты провел вебинар, сколько ты мне там говорил? 128 участников у тебя получается, ну, подписок. Прикинь, у тебя бы 6, вот ты проводишь вебинар, и у тебя там, допустим, я не знаю, там 60 подписок, например, на YouTube. Хорошо, ладно. Смотри. Получается тогда сейчас задачи этого месяца, да, то есть оно, ну вообще не то, что этого месяца, а какие задачи сейчас, туда надо двигаться. Ну вот этот системный, как бы, ну, условно... Структуру маркетинга, ну, как бы, сделай, я тебя очень сильно прошу. Хорошо, смотри, поехали. да, То есть первое, что нужно сделать, это рекомендации внедрить. Внедрить, правильно? Ну, то есть, прям, ну, как это, подарок другу. Вернуть его назад, пусть он будет. Правильно? Это первая история. Вторая история по поводу Инстаграма. То есть мне нужно, э, ну, что, генерить контент? Или как, как вот задачу сейчас здесь поставить? То есть мне нужно сделать так, чтобы у меня, да, то есть выполнялся контент-план. То есть я сделал себе контент-план вот такой, да, то есть, и вот смотри, здесь это рубрики, сейчас он подгрузится. Короче, решил прям сам замарну, как бы заниматься. То есть это моя ключевая задача сейчас. Я вот так это вижу. То есть не надо ее отдавать на аутсорс никого. то есть надо заняться сама что делает подрядчик делает то что я сам делаю а, ну вот это имеется в виду. здесь здесь и, и вот здесь да, то есть это видео которое мы сами снимаем выходили вот эти посты чтобы они выходили именно так как я планирую да то есть чтобы они у меня были а, ну то есть они у меня на этой неделе там до а, там чуть -чуть неделю всю готовую и вот таким вот образом двигаться да то есть вот stories которые должны выходить по 5 в день плюс есть обязательные ежедневные да то есть каждый день про косметику рассказ каждый день отзывы допустим каждый а, ну вот таким вот образом и дальше тут все простроено когда что где выходит сделать так чтобы чтобы вот это все исполнялось как задачу можно будет сформулировать под это, под это дело? Не, ну вот смотри, у тебя там по видео нормально, в принципе, ты можешь это на YouTube просто выкладывать. Там единственная обложку нам прикольно делать. Подожди, ну, я про Инсту сейчас говорю, что-то все на YouTube ты тянешь. Не, так у тебя в Инсте есть видосы, ты их просто в YouTube дублируй, единственная там обложка будет. Как задачу можно сформулировать, сформулировать, чтобы для выполнения. То есть что мы потом дальше можем как с тобой. Ну, типа, так, не так. А Там, ну, делаем, ну, контент а, каждую неделю. Контроль на следующего плана. Да. Контроль, контентного плана. Текущая неделя, следующая неделя. Вот и ну, как бы контроль там типа распространения контента в разных соцсетях. Да газ, он готов полностью изолит э, в э, автопланировщик, да, который размещает, ну чтобы не не сидеть каждый день, когда там что выходит и так далее. То есть вот задача, да, то есть я так ее понимаю, то есть на планировать контент каждую неделю, то есть вот у меня вот, вот первая половина недели Занимается тем, что там генерится контент, он согласовывается весь, максимум в четверг он заливается, и всю неделю он потом выходит. Ну да. Ну вот, это вот это. Потом дальше нужно создать процесс, процесс получения видео сторис для видео от лейла. Stories. Ну, то есть, когда, что, как мы получаем это, каждый день это делается, либо это раз в неделю записывается, либо еще как-то. Ну, то есть, чтобы это было понятно, да? Mm -hmm. Потом, ну, соответственно, нужно будет протестировать гипотезу. Гипотезу видеообзоров, как они зайдут. И вот ликом. Так получается. Ну, то есть это здесь. А, что нужно? А, снять и выложить пять видео обзоров на институт и ютуб. На инст, Ютуб, В. Правильно. Mm -hmm. а, дальше дальше э, идем логически то есть если я делаю здесь контент да если я делаю stories делаю видеообзоры, ну то есть полностью да то есть его э, прокачиваю то мне надо будет следующим понять каким образом я получаю э, подписчиков таргет да? так до 10 рублей подписчик не подписчика это как клик на профиль тысячи стоит до да. ну вот хер знает как вот здесь поставить сейчас пальцем в небо будет но у тебя 128 рублей там на инсталл ой на эту, на вебинар ну стать в районе там, ну, там 130 рублей 130 рублей подписчик, ты что, 128 рублей это регистрация на вебинар, ну как бы подписчик-то дешевле намного должен быть. Один, ну, как бы, а сколько ты думаешь подписчик, 10 рублей клик, а подписчик сколько? Ну, я думаю, подписчик Ну, вообще, таргет, смысл есть из него подписчика делать или сразу его на вебинар гнать? подписчиков ты можешь себе нагнать на через блогеров и потом уже кто вот подписался их на найдет. Как бы, зачем тебе если ты можешь тарги вообще напрямую на эту гнать на ну, на ну да с прямых эфиров там на убинар закрывать на страницах спасибо или где-то там давать ссылку да подпишись на инстаграм подпишись на инстаграм на ютуб на Facebook. При регистрации. он регистрируется получает а, подарок за регистрацию и мы ему говорим подпишись вот в момент когда он регистрируется так, в принципе в каждом письме можно ставить подпишись подпишись подпишись ну да да вот ну типа не, не, типа ну да типа, вот наши соцсети типа слушай прикольно и это тогда таргет не нужен вообще да То есть... Нет, таргет сразу на вебинар, и ты на этом проговариваешь, на вебинарах еще что. Ребята, у нас там есть видео, там, типа, ну, есть Инстаграм, да, где мы там постоянно движуху наводим, есть Фейсбук, есть YouTube, где вам удобнее, да, заходите. Вот еще, как бы, квизы, чтобы понять, там, какие у вас кожи, еще что-нибудь, как бы, ну, заходите, там, ну, как бы, ну мы вам отправим это все, там, после вебинаров, например. И все, кому удобно квиз пройти, кто YouTube, кто с YouTube на Instagram, кто с Instagram обратно на YouTube. И вот как бы они у тебя гуляют по твоим каналам. Кто-то новый. Вообще, там. Отставить в тексты рассылок... А... Призыв... Ну, так, Если... все, все, все. На ИСТУ, ФБ а... и YouTube. Так. Или только на ИСТУ? Только на инсту, наверное. Да ты чего гонишься? Почему на инсту? Вот, Ну, вот я, допустим, мне неудобно инста. Иди нахер, короче, Ютуб. Я в Ютубе люблю жить. У тебя же клиенты разные, они не то. Если я только... тебя поймал, как тебе? Вот так, я в Ютубе сижу. Ну, как бы с Конечно, я Поймал с инстаграма. Ну ничего. Я в ну, я ВКонтакте ловил клиентов, они вообще в Фейсбуке сидят, и чё? Они говорят, ну, ну так вот, ВКонтакте зашли там. Ну ладно, ну смотри, ну ладно, на инсту, ФБ. И, и, и... Приколам, типа ты Фейсбук оставляешь, типа инсту оставляешь, блин, а нихрена себе, у тебя есть там. И я бы еще даже оставил, вот, типа Инста, Фейсбук, YouTube, вот здесь у меня курс, вот здесь у меня квиз, вот здесь у меня запись на прием. И записный прием первым сделал, потому что это как бы основная твоя тема. Так, ну хорошо, ладно. Поставить в тексты рассылок, призыв подписаться. Так, значит, таргет вести только на вебинары, и все. А подписчиков собирать... Так, подожди, это другая гипотеза. Другая гипотеза, получается, поставить этот, провести... Провести, еще, ну сколько вебинаров? Ну, распиши подконтентную штуку свою, то есть ты как бы розницу там продаешь, запись на прием продаешь? Нет, нет. вебинар сейчас говорил, про автовебинары. Ну, то есть сейчас, ну, да, то есть у меня есть два, те, две штуки, автовебинар, да, то есть уже записанные, который нам сгенерил во время живого, и который сгенерил во время автомата вчера, да? Сейчас мы посмотрим, какая по ним получится статистика. По идее, надо еще провести вебинар. Да? То есть в этом месяце еще надо провести... Давай, сколько сейчас у нас? 18 число. Сколько можно еще провести? Еще можно провести два вебинара. Там на каждый провести, не знаю, по 100 регистраций. Провести еще два вебинара. ну Не, не, не вебинара, а автовебинара автовебинара э, в сентябре, э, и на каждый получить по э, 50 э, зрителей. Да, примерно так. Тогда получается 100, 100 не, не 100, ну да, 100, вот так. Правильно? И провести еще два живых вебинара по профпроцедурам, на которые е пригласить в том числе и действующих клиентов. Ну, то есть клиентов можно еще оживить. Да, то есть там же у меня 500 человек, ты видел, да, находятся в статусе там, «слабый интерес». Можно их позвать на вебинар, попробуй просто ходить и да, Правильно. Да. на YouTube, на YouTube, там, ну как бы до хрена куда. Это, че, ко мне пригнал народ 2 часа. Мы что-то с тобой до хрена уже. Все, все, все. Да, ну, я тебе... Ладно, на... я, в общем, накопил. сделаю туда дать. В принципе, понятно. Единственное, единственное, что осталось, это. Сейчас давай План работы. Я сам это сделаю. В принципе, понятно, что делать сейчас. Управленку посмотрели, визуализацию посмотрели по ритму. Когда Рит следует, как, как встречи смотри, я как, ну, короче, как вижу. То, что мы сейчас планы сделали. Тебя, например, там, Лиза или Артур, ну, как бы, спрашивают еженедельные основе, да, как мы идем. А, визуализации, вот эти отчетности вкидывают в чат, что мы там типа по плану идем или не идем. А мы с тобой в конце месяца проводим итог и план на следующий месяц обсуждаем. Вот как-то в таком моменте. То есть треки еженедельные, и потом мы еще как бы разом. А, дополнительно ежемесячную такую штуку делаем но если что-то срочно то ну как обычно как бы да там если надо там два раза в неделю там то два ну то есть если какой-то кип... недельных отойти сейчас а ты хочешь в отойти да ну а что? я тебе ну мы задачи сделали как бы контент-план там тык-тык-тык -ты -ты, ну все понятно ну уже а вот ну ежемесячно как бы итоги подбить это прикольная тему и новый план поставить, сходя из этого. Видишь, они просто. Они, ну, вот, сегодня без меня да, все провели. Ежемесячно. Ну, я бы, знаешь, когда делал, лучше это делать. Ежемесячно это делать лучше. Э -э, ну, типа, там, 25 числа. Не, а почему 25? -то? Тогда у нас итогов не э -э, было. Ну, а когда? Ну, ладно, хорошо, давай тогда 1 числа. Ну, 2 хотя бы. Потому что, ну, 1 не всегда будет статистикам. Ну, или 1 похрен, пускай они делают 1-го сети. Барк месяца и план на будущее. Да, ну, пока да, да, из... был, да. Числа? Да. У нас прикольные выпуски на YouTube будет, там, типа, Серега, там, типа... Ну, как бы, итоги там августа, итоги там, например, сентября. Ну. Задача сентября, он не сделал на разбор порядка. Ладно, давай так. Лично первое число. Факт, ну, все, ладно, я тогда сейчас это сам все сделаю. Мне Лиза не нужна как трекер, она мне только, ну, как бы, отвлекает. Ну, как бы смысл в ней нет никакого. Угу. Она я, я не, не, да, Лишнее время просто созвонились, как бы, что у тебя там, что сделано, что не сделано. И так сам понимаю, что сделано, что не сделано. Посмотри монитор на мою лицо. А? На мою лицо посмотри. Привет. На да, что? А, привет, Лиза, привет. Да, ну что, обиделась на тебя. Обиделась? обиделась. О, я не вижу смысла, да? Дополнительном трекинге в мне и так -то все делают. То есть, если была бы какая-то конкретная задача под нее, да, то есть, где бы она была там полезна со своими э, навыками, то да, конечно. А вот в том формате, в котором ты предложил, это, ну, как бы, не ну Давай попробуем через чат еще, как бы, такую, что. -то. Ну, короче, такой тестовый режим. Через чат? Да. Нет, вот то, что вы присылали отчеты в чат, да, то есть, там, типа, столько, тут столько, там, тут столько, да, там, это, там, цифры такие, показатели такие, столько лидов, там, mm -hmm. и тому подобное, это прикольно, давай это продолжим. А не как бы, нужно, а звон с не нужен, ну, вот, отдельно с со Звон. Не, ну, плюс задачи туда подключим к этой штуке. Задачи подключить к этой штуке? Ну, да, что, скриншот задачи выполнен зеленым, что добавилось, там, тоже каким-то там. Попробуйте, попробуйте. Смотри, вот что не хватает еще. Надо Артуру передать. Mm -hmm. надо, нужно отслеживать еще подписчиков. Ну то есть динамику по подписчикам. То есть мне нужно что знать, да? То есть мне нужно знать, а, а сколько подписалось, сколько отписалось, а какой итог получается, да? А какой был бюджет на рекламу вынес? Или стоимость подписчиков <свист> вот мне еще надо. Ну, <свист> а лиды, получается, там будет видно по источнику, откуда лиды заходят. А, -а, -а. Ну, это да. Вот. Вот аналитику. Я не знаю, там есть разные сервисы. Давай я там дам доступ, да, там туда, там. Ну, пароль в смысле, залогинь. Пускай сам себе сервис выберет, в он будет это смотреть. Бюджетная реклама в Инстаграм это, ну, как бы, будет брать у подрядчика. Ну, смотри, вот, сейчас вот эту штуку сделать, которую вы с ним ну, сегодня обсуждали. Вы также созвонитесь, он тебе презентует, и ты ему вот эту штуку накинешь, да и все. Так, хорошо, сейчас напишу. Так, так, так, так, визуализация У. А что? Ну все. Ну все, ладно.